Здравствуйте, дорогие товарищи! Я сегодня поговорю с вами о замечательном междусобойчике, с которого начался год в Международном валютном фонде. 13 апреля 2019 года. Четыре замечательные дамы, совершенно прекрасные, милые женщины. Кристина Лагард, председатель... Международного валютного фонда, Лоренс Бун, Пенни Гольдберг Пенелопа и Гита Гопентах обсудили очень важную тему. Вопросы неравенства. На G20 уже страны подписались под конклюзивной экономикой. Теперь мы узнаем, что это такое. Точнее, все уже знают, что это такое и даже начали в этом деле работать. Именно, именно благодаря этой маленькой подписи в России появились самозанятые и со всех сняли дополнительные налоги. Очень много. Бедные студенты и люди, перебивающиеся прямо на всем, на чем можно, только чтобы выжить, получили дополнительную статью налогообложения. Так что же такое инклюзивное общество, инклюзивная экономика. Дело в том, что на сегодняшний день существует достаточно большой разрыв во всех странах между богатыми и бедными людьми. И этот разрыв, и этот разрыв возрастает. Причем он возрастает как и внутри стран, так и между странами. Причем Значит, между странами он значит, существует гораздо больше. Этот разрыв приблизительно 2,5% в год, что, в общем за 30 лет позволяет сделать из этих 2,5% 100%. Ну, и эти два с половиной держатся уже около 20 лет. Так что не так уж многое осталось. Так в чем же причина, откуда взялась эта инклюзивная экономика, что это такое? Все очень просто. В экономическом процессе должны участвовать все. Ну, дело в том, что такой Международный валютный фонд очень такой инструмент, как бы, э жесткий, который регулирует очень серьезно, э очень важные моменты, э от которого невозможно отскочить. Он дает серьезный люфт для того, чтобы можно было проявить инициативу каждой территории, каждому, каждому государству, каждому правительству, общественным организациям. Но он дает очень четкий курс. И если вы ошибаетесь в этом курсе, промахиваетесь. Ну, как бы, значит, вы идете совершенно не туда и потом оказываетесь мягко говоря, нигде. Так, в чем же эта инклюзивная экономика, и зачем нужны усилия этих небогатых людей? Их же можно просто взять и накормить, но нет, их надо вовлечь в определенную деятельность. И это было бы правильно, потому что людям нужно творчество, и они должны работать, они должны приносить пользу, пользу другим. Ну, кто-то этого не понимает, он понимает просто так, инклюзивная экономика взять со всех налоги и все хорошо. С чего же началось? Пенелопа Гольберг отметила, что неравенство в развитых в странах было главной проблемой в последние годы, способствуя потере доверия к инструментам демократии и ощущения этого элита, и, и, защи, и ощущение того, что элита захватила все выгоды за счет остальных. Ну, товарищи, да... Надо понять, что такое выгода и что конкретно захватила элита. Да. То есть, на самом деле, на русский язык это переводится так. Элита не потратила свои деньги. Она забрала их, но не потратила на социальные нужды. Она не нашла, куда их потратить. Дальше. Пенелопа Голдберг добавила, что технологии и глобализация создали сбои, с которыми мы не очень хорошо справились. Конечно. И эти сбои не в Соединенных Штатах. И это не сбои. Это плановая реакция. Я бы назвал так. Ничего иного нельзя было ожидать. Посмотрим, что это такое. Лоуренс Бум говорит, важнейшей проблемой является не только неравенство доходов, а также неравенство возможностей. И тот, и тот факт, что неравенство воспроизводится само по себе. Конечно, что вы хотите. Если вы разделили людей, то, конечно, это разделение будет иметь свою динамику. Она отметила, что по мере того, как средний класс ослабевает, социальная напряженность возрастает да все хотелось бы провести с такой с низкой социальной напряженностью ну в конце концов с низкой не низкий а так чтобы все было как бы нормально и процесс продолжался в правильном направлении а не менял свой курс дело в том что Социальные конфликты, социальные конфликты, которые существуют в негармонизированной среде, они только разрастаются. Значит, в то время, как если среда социально гармонизирована, то возникающий социальный конфликт, он локализуется. Чем это объясняется? Очень просто. Например, если человек не прав, и он выходит на улицу и видит примеры того, что он действительно неправ, что надо вести себя по-другому. У него есть шанс. Если человек выходит на улицу и видит другое поведение людей, оно другое, но оно тоже неправильное. Он просто меняет одни когнитивные искажения на другие. И дальше расшатывает эту среду. Эта среда расшатывается в том направлении, что завтра не каждый, кто получил паспорт, сможет стать человеком. И это далеко не значит, что характерными правами для людей будут обладать именно элиты. Это еще, это, это серьезный не факт. Дело в том, что для вот этой гармонизации проводится работа с центральными банками по введению отрицательной ставки рефинансирования. А это значит, что с вас будут брать деньги за то, что вы храните свои деньги в банке. Ну, ну хорошо, тогда, тогда люди просто уйдут в наличные. Хм, да. Но чтобы этого не происходило, вводится обменный курс. Между наличной и безналичной валютой. Догадайтесь с первого раза, какая валюта будет дороже. Конечно же, безналичная. Значит, держать деньги в банке и платить проценты ожидается дешевле, чем иметь кэш, постоянно дешевеющую, в той же валюте, причем в той же валюте, в тех же рублях, в тех же долларах. Но для этого есть еще один маленький факт. Дело в том, что золото делается эквивалентом денежных средств если вы не хотите попасть на курс обмена, и у вас огромные деньги, вы можете уйти в золото. Но золото такая же бесполезная вещь, как в общем-то все полезные ископаемые, которые сегодня... Добыты на нашей планете. И завтра у этого золота тоже появится курс. А может быть, оно вообще станет нулем. Всего лишь речь идет о справедливом распределении доходов только задумайтесь. Справедливая? Ну, конечно. Справедливая – это значит по совести, это значит, как думает человек. Ну, я же ходил на работу, я же работал. Не важно, что я ничего не делал, не важно, что от меня не было никакого толка. Даже если я министр или депутат Государственной Думы не тут-то было в международном валютном фонде все меряют по другим понятиям на суде на каждом американском суде висит табличка In Витраст". Trust это, мы, это далеко не мы уповаем на Бога это означает мы доверяем реальности. Так вот, реальность такова на сегодняшний день. Я процитирую гостей из студии. Ну, это, в общем, ответственные сотрудники, на самом деле, Международного валютного фонда. Существует возможность улучшить международное налогообложение, чтобы обеспечить равные условия игры и побудить платить их справедливую долю налогов там, где они создают стоимость и нанимают людей. Так где же это место, где создается стоимость? Я отвечу вам на этот вопрос. Это страна смелым, рыжим президентом. И если Китай или какая-то другая страна делает айфоны или что-то другое, они используют американские технологии. И стоимость их образуется именно там, за Большим океаном. В силиконовой или другой долине. И очень справедливо было бы налоги платить туда. Мы доверяем реальности. Господа, если вы ничего не умеете, вам ничего в этой жизни не поможет. И права животных на сегодняшний день защищаются только за тем, чтобы распространить их на тех, кому сегодня дают паспорт. Но кто не стал человеком разумным. Я поздравляю вас, господа коммунисты, вам не отбиться своими ракетами. Вы оторвались от реальности. Анатолий Кохан. Спасибо.